Поскольку основное наше средство для торговли, для скальпинга, это будет быстрый стакан, стакан котировок, то в данном уроке мы отдельно рассматриваем быстрый стакан терминал Minotrader 5. Когда только терминал появился, стакан не был таким красивым и таким функциональным, а сейчас уже этот стакан очень интересен именно для вот такой быстрой торговли. Мы научимся выставлять лимитки отложенной заявки через стакан, посмотрим, как торговать через стакан, Посмотрим, как там увидеть таблицу обезличенных сделок или таблицу всех сделок, как она раньше называлась. И посмотрим, где там выводятся объемы, спрос, предложение и как вообще а, проходит торговля. Ну, давайте откроем уже терминал, настроим стакан и посмотрим, как там можно торговать. Здесь два основных типа стакана. Мы уже в предыдущем уроке рассмотрели основные возможности и настройки терминала. Вот здесь в левом верхнем углу, где график, вот у нас сейчас Газпром, мы откроем, есть такой вот, Просто стакан для покупки продажи. Задаете количество. Два, один лот. И нажимаете продать или купить. И просто продаете или покупаете по рынку. Этот стакан нам будет неинтересен. Второй стакан вот здесь вот э, в углу есть. Нажимаем и он выглядит вот так. Тот стакан закроем, нам не интересен Вот этот стакан уже более интересный. Выглядит он следующим образом. вот Можем его здесь расширить. Давайте справа у нас здесь сам график. Здесь у нас стакан. И посмотрим, что здесь есть. Значит, здесь, соответственно, цены. Средняя колонка – это цены. Дальше слева здесь объемы, которые находятся в стакане. То здесь снизу покупатель, сверху продавцы. Вот такой вид стакана. Справа, где колонка торговли, там мы будем выставлять лимитированные заявки и стоп-заявки. Значит, если мы хотим выставить лимитированную заявку на покупку, то мы нажимаем вот на синюю стрелку, и у нас выставляется лимитка. Buy один контракт. Справа мы ее на графике тоже ее видим. Ее можно передвигать по стакану. Вот сейчас я ее передвину ниже. Видите, на графике она тоже двигается. Можно выставить вторую заявку рядом. Если мы хотим заявку на продажу, то нужно вот красной стрелки нажимать, но уже не в правой, а вот здесь вот, в этой колонке. Вот видите, здесь стоят две заявки у нас сейчас на покупку, две заявки на продажу сверху и снизу от цены. По графику я их могу передвигать и могу их, соответственно, удалить так же, как с графика, так я могу их удалить и непосредственно здесь из стакана. Как удалять заявку из стакана? Ставить мы поняли. Удалять, нажимаете Shift, нажимаете Shift, Shift и появляется такой здесь крестик. Нажимаю на крестик, заявка удаляется. Сверху то же самое. Когда я нажимаю, ну у меня стакан сейчас... Нажимаю Shift, все заявки, которые здесь присутствуют, у них напротив них появляется крестики Вот у меня сейчас на клавиатуре Shift зажат. Здесь я ее, ну достаточно быстро, все рынок двигается, нажимаю на крестик и заявка удаляется. Сейчас я Shift отжимаю, все, возможность снять пропадает. Вот так, ну можно работать быстрым стаканом. Удаляю следующую заявку, сейчас у нас заявок нет. Если я хочу поставить стоп заявку на продажу, я нажимаю уже не в этой области. А здесь и ставлю Sell Stop. Вот у вас подсказка всплывает. То есть сейчас это отложенный ордер. И только когда туда придет цена, будет продажа. То есть это фактически на пробой какого-то уровня. Снять то же самое. Нажимаю Shift и тут появляется крестик, при помощи которого я могу эту заявку удалить. Здесь вот четыре вида вы можете здесь выставить. Можно объем, соответственно, здесь менять. Не один, например, а три контракта поставить. И задать стоп-лосс и тейк-профит. Например, 30 стоп и 10 тейк-профит. Давайте так. Давайте минимально один лот поставим. И я поставлю. Сейчас у меня здесь стоп-лосс задан, тейк-профит задан. Я ставлю заявку на продажу. Вот у меня появилась заявка на продажу. Вот она стоит здесь. И как только она сработает, сразу выставится стоп-лосс и тейк-профит. Заявку можно подтянуть прямо по стакану при помощи мыши. Вот я ее сейчас подтягиваю. Сейчас я в лучшем стакане стою. Все, заявка сработала. Мы на графике видим, что продажа. Вот наш Take Profit. Мы его тоже видим в стакане и видим на графике. Все, давайте ждать. Если Take Profit сработает, то мы закроемся с небольшим минимальным профитом. Также я вижу... В окне «Инструменты». Вот здесь вкладка «Торговля». У меня здесь есть вот это вот «Продажа высветилась», что я продал сел 1. И по какой цене. То есть вот у меня проданная позиция. Указ... Сразу видна здесь прибыль. Здесь, естественно, без учета комиссии. Все это мы видим здесь в терминале MetaTrader 5». Здесь все очень просто. Хочу ее закрыть. Вот вдруг мне потребовалось закрыть. Можно даже никого стакан не использовать. Я нажимаю здесь вот, где... Колонка прибыль, крестик и автоматически по рынку моя позиция закроется. То есть гораздо проще, чем в квике. В квике, чтобы вам вот так вот запросто закрыть позицию, еще придется повозиться и не ошибиться. Вот в трейдере пятом на случай форс мажора нажатием одного крестика тут же моментально позиция закрывается. Ну давайте сейчас дождемся закрытие позиции. Так профит тоже можно мышкой, зажимая левой клавишей, переносить ее по стакану. Вот мы ее сейчас перенесли чуть ближе. Ну, давайте, пока позиция открыта, посмотрим, что еще здесь есть. Спрос предложения. Объемы. Здесь объемы, видите, они подсвечиваются. То есть вы сразу здесь можете оценить приблизительно плотность стакана. То есть выставлять... Вот сейчас мы к стопу, наверное, подходим. Сейчас сработает стоп. Здесь по плотности тоже выставлять, можно выставлять лимитки. Здесь отображаются тиковые графики. Вот здесь вот идут... Идет график, как у нас бит ask где находился в стакане. Бит снизу, ask сверху. Или бит оффер, как он называет. Видим, где он находился, что сейчас вот цена чуть подросла. И видим сделки, которые проходят. Чем больше вот кружочек, вот синий кружок, это сделка на покупку. Чем отличается покупка от продажи? Покупка это значит удали, ударили по офферу. То есть вот кто-то купил, по видите, как цена вниз сразу упала. И обратите внимание, красный большой круг появился, то есть кто-то кинул продажу по рынку. Здесь мы это видим. Вот этот кружок. Вот она, большая продажа по рынку. И внизу мы видим также это объемы. То есть все эта информация видна. И вот по такому стакану очень удобно торговать. Очень похож это на стакан привод Бондаря. Будем его сравнивать. Но мне кажется, вот MetaTrader 5 в отличие. Видите, опять кто-то бросил продажу по рынку. В отличие от Бондаря, здесь работа более стабильная. То есть это никакой не привод, никакое не соединение. Все-таки торговля непосредственно через терминал, который подключен к бирже, он как представляет большую надежность. А здесь вам, как скальперу нужно, чтобы как можно быстрее все работало. Что еще здесь есть? Вот вверху есть панель настроек, можно покрупнее сделать. Можно минус нажимаем, поуже будет стакан, вы, поуже будет тиковый график, вы сможете больше диапазон, Увидеть, как цена двигалась. Тут уже под себя нужно как-то ну, сориентировать и настроить нужную ширину. Можно сделать поуже, можно пошире, кому как удобнее, кто как привык торговать. Уже это будет ну, по ходу торговли, вы уже будете сами это под себя настраивать. И цена потихонечку идет вниз, мы это видим здесь. Видите, даже без сделок стакан просто смещается вниз. Ну, скорее всего, мы сейчас, конечно, свой take profit заберем. Будет вот здесь вот, если пробой, то цена, конечно, скорее всего, пролетит гораздо дальше. Мы можем профит чуть дальше подвинуть. Потому что, видите, здесь была проторговка. Если мы сейчас здесь проскочим, то, конечно, будет движение, ну, локальное движение будет хорошее, и мы, скорее всего, профит наш зацепит. Ну, опять же, да, идет, идет проторговка в диапазоне. Можем видеть, спред то расширяется, то сужается. Ну, практически здесь минимальный спред э, в среднем где-то 3 э, пункта стоит. То есть э, очень хорошая ликвидность у Сбербанка. 3-2 пункта вот, э, торгуется. Вот сейчас, вот видите, вниз э, прошло движение. По рынку бросают продажи. Кто-то пытается откупать. И я думаю, сейчас вот пройдет до нашего тейк профита. Мы легко в один там присест долетим. Ну все, сработал у нас уже профит. Понятно, мы его поставили слишком близко. Скорее всего, еще и дальше будет движение. Можно было еще ниже опустить. И еще мы здесь не рассмотрели. Вот есть еще такая возможность а, в расширенном режиме. Это неудобно. Здесь как, а, в расширенном режиме отображаются все подряд а, значения. И видите, здесь иногда появляются пустые значения объем иногда не стоит, то есть нулевой, то есть предложений по этой цене нету. Вот сейчас ликвидность хорошая, практически все заполнено. Но если ликвидность будет низкая или какая нибудь вечерняя, вечерняя сессия, то у вас просто вот здесь вот пустые будут строки без объемов. Расширенный режим, вот его, я не рекомендую его использовать. Пусть вот будет в таком режиме, когда у вас, если никто не стоит на какой-то цене, то эта цена в стаканы не будет выводиться. Это ни к чему. Вот видите, хорошее движение прошло, и вот сейчас вот в этот момент я бы как, используя скальперскую стратегию, я бы здесь уже закрывался. То есть мы смотрели по объемам, вот сейчас видите, проторговочка, и сейчас еще движение, еще пару свечей точно вниз прольется. Ну так и есть, да, вот мы проливаемся, здесь можно было бы закрываться, когда видите, пошли синие э, круги, начали откупать потихонечку. Задача скальпера не сидеть в тренде, а задача скальпера взять быстрое движение, на, отреагировать на какие-то быстрые движения. Вот это именно скальпинг в том понимании, как э, я считаю, должно быть правильно. Взять быстрое движение и дальше уже не думать о том, что будет с рынком. Теперь следующее вот здесь. Ну, вы можете здесь отключить вот эти сделки, то есть у вас не будут выводиться вот эти круги, когда происходят сделки. Просто тиковый график будет идти, но с кругами Удобнее, больше информации. Можно наоборот только вот так вот изображать. Мне кажется, все-таки вот это более такой вид, как вот сейчас, это более наглядно. И тиковый график, и сделки, которые проходят. Можно отобразить таблицу всех сделок. То есть это идут все сделки по инструменту. И когда появляется новая сделка, она здесь отображается. Что такое продажа? Тип сделки продажи, это когда ударили по беду. Покупка по АСКУ. Видите, вот сейчас преимущество, что все-таки бьют продаж больше, чем покупок. Это говорит о том, что рынок еще, скорее всего, дальше пройдет. Что тут еще можно сделать, какой э, поставить фильтр? Вот смотрите, в объем правой клавиши мыши мы кликаем. И смотрим минимальный объем. Можно задать пользовательский любой, можно задать вот стандартный 10. Здесь будут отображаться только сделки э, больших объемов. Вот смотрите, почему у нас движение прошло вниз. Потому что много по рынку кидали на продажу. Видите, продажи. И вы можете посмотреть. Вот 15.01 свеча. Давайте ее найдем. Так, здесь вот свеча не подсвечивается. Если мы хотим увидеть, что это за свеча, мы должны здесь в меню вид настроить окно данных. Вот теперь нажимая на свечу и подводя к свече, я вижу. 15.01. Вот видите, вот эта проливная свеча. И на ней как раз давайте я помечу вот она проливная свеча когда шли продажи, продажи, продажи вот эта свеча, здесь же ее тоже отмечаю вот почему она. мы упали вниз все продавали по рынку то есть беды сносились, сносились, сносили и поэтому соответствующее, соответственно стакан двигался вниз свеча появилась черная и здесь вот мы в стакане тоже это видим вот она то есть, читать вот эту ленту, это так называемая таблица всех сделок, это лента всех сделок, еще как ее называют. То есть, мы, читая эту таблицу сделок, можем тоже давать представление о рынке. Вот видите, дальше уже пошли покупки, и видите, практически лента не двигается. Идут какие-то мелкие покупки, видимо, до 10 контрактов. Можно минимальный объем задать и любой, не 10, а, например, 15. Вот теперь здесь 15 будут отображаться и выше. Иногда можно и 100 задать, то есть здесь мы видим, что такие большие объемы проходили достаточно давно по Газпрому, это было аж 1450, это получается 15 минут назад. То есть действительно какого-то крупного такого движения мощных продавцов или покупателей не было. Как тут здесь задавать, но ну, это специфические. Специфическая торговля, таблица всех сделок или таблица безличных сделок, тут уже смотрите сами. Также здесь вот объемы они визуально тоже подсвечиваются. Видите, 80 прошел объем. Больше значение здесь вот закрашено. Внизу мы их сейчас не видим, объемы тиковые, потому что здесь идет таблица всех сделок. Отключаем таблицу. Подключаем вот здесь отображение тикового графика. И опять мы видим: вот торговлю в таком режиме. Когда стакана не хватает, чтобы тиковый график отобразить, все, как бы все сделки они сваливаются вот на нижнее значение. Здесь. Видите, в виде линии идут. На самом деле здесь вот цена была, конечно, не. 2740 а 2724. То есть, ну, если стакан мы сделаем пошире, вот здесь вот вам потребуются хорошие терминалы. Вы сможете увидеть больше заявок. В Квике брокера выводят там вот быстрых стаканах. Сейчас уже дальше раньше было 40 на 40, сейчас больше 40. На фондовой секции 20 на 20 стакан выводится, то есть 20 покупателей, 20 продавцов ближайших. Ну, это все. Может от брокера к брокеру изменяться. Даже от сервера брокера к серверу может изменяться. Сколько можно увидеть участников в стакане? Но ну, везде по-разному. Вот здесь я вижу 20 на 20. Я вот посмотрел сейчас на другом мониторе. Это ограничение 20 на 20 стакан. Это мало. В квике я могу видеть 40 и больше на некоторых серверах. Опять же, от брокера к брокеру это может меняться. Некоторые брокера не больше 20 предоставляют стаканы. Ну вот, например, последний раз я торговал брокер открытия. Там не больше 40 на форсе заявок сверху и снизу я видел. То есть, ну, огромный диапазон. Вы можете посмотреть, где там кто стоит, где крупный игрок. Вот видите, здесь 373 заявки, какие-то крупные игроки. Вот, кстати, очень похоже. 300... И 300 сверху стоят. Вполне возможно, что это маркетмейкер, который страхует стакан и работает вот по заявке биржи как страховка в избежании таких резких ценовых движений. Ну, пока ничего интересного я в стакане не вижу. Вот вверху стоит интересная там заявка 600, 300 контрактов, 300. Ну, это они скачут, соответственно, это, скорее всего, какие, это маркетмейкеры, скорее всего, стоят. Вот они страхуют по 300 контрактов и на них еще накладываются какие-то другие участники. Очень похоже сверху и снизу, когда одинаковый объем. Вот пошло движение вниз. Ну, давайте в нем попробуем поучаствовать. Продадим тоже. Uh, stop loss take profit. Но ну, мне он на самом деле uh, не нужен. Уберем тоже. Так, снимем. Тут иногда достаточно сложно попасть, когда очень быстро все торгуется. Но тут иметь надо некий навык. Движение вниз пошло. Давайте немножко попробуем поучаствовать. Не забирает нас. Не забирает, уходит от нас рынок. Ну и я надеюсь, что здесь а мы все-таки пройдем наконец-то вот этот уровень. И вниз пролетим еще немножечко. Давайте попробуем здесь подождать рынок внизу. Вот на пробой уровня 20720. 20720. Вот, к сожалению, мне неудобно, что нельзя выделить здесь в стакане уровень, который я отслеживаю. И я здесь вот жду уже где-то лимиточку поставить на покупку. 2720 пробиваем, должно быть хорошее, неплохое движение вниз, и там и нашу позицию будем закрывать. Ждем, ждем продолжения, пока ничего не происходит. Торгуемся вот на нижней границе, видим, видим, видим, уровень здесь он присутствует. Пока ничего не, не идет туда, рынок не идет. И вот мы пролетаем вниз, и сейчас должно быть такое небольшое ускорение. Но еще, еще уровень не пробили. Всегда скальперы и краткосрочные игроки поддерживают такое движение пробить уровня на случай снятия стопов. И мы в этом можем движение тоже поучаствовать. Но тут надо внимательно не затягивать, не тянуть со сделкой. Если против нас что-то идет, мы должны закрываться и все, и не думать. Может быть, что у вас не было соблазна посидеть сделки, и может есть смысл выставлять стопы на случай вот таких движений. Вот видите, здесь возвращаемся обратно, но не идем, никуда не идем, стоим на месте. Подторговка на уровне поддержки – это хорошо, это сигнал, что мы можем вниз пролиться. Низкие объемы всегда перед пробоем. Ну, все готовятся, все ожидают уже. Ну вот мы на нижней границе. Вот, проходим, проходим потихоньку. Вот стакан сдвигается. Но никак, никак мы все не, не прольемся. Вот уже какие-то сделки прямо на границе проходят. Вот, пошло движение. Смотрим, что дальше будет происходить. Пока идем вниз вниз пока никаких отскоков но и объем еще не пошел не пошел объем нет объема нет объема внизу видите вот здесь объемы стоят если мы их сносим то может быть дальше хорошее движение вниз вот давайте смотреть стоим стоим стоим на уровне вот вот оно, резкое движение вот хорошее движение что дальше сверху никто не появляется ну не будем ждать не пошли мы вниз вот два контракта я выставил пусть меня сейчас едят не будем больше ждать, закрываем просто нашу позицию, там небольшой профит. Все, на этом все, спасибо за внимание.